свое дело, чтобы оно приносило больше прибыли. Хотите узнать, как привлекать клиентов в 2 в три раза больше и какие тренды действуют сейчас и будут актуальны в 2019 году? Тогда смотрите это видео. Я предлагаю вам крутейший вид продвижения. Это короткие видеоролики, даже в рамках одной минуты. А для тех, кто пока еще боится быть в кадре, я расскажу, как снимать видео без говорящей головы. Во-первых, это Скринкасты, слайдкасты – это запись видео с экрана монитора, если вы делаете обзоры. Для инфобизнеса отлично подойдет формат реалити-шоу, например, как создать и раскрутить группу ВКонтакте, а также лайфхаки, советы, рецепты. И все это вы можете записывать или с экрана монитора, или снимая только свои руки. Какой формат выбираете вы? Нужна помощь? Обращайтесь в личное сообщение. На этом все. А в следующем видео я расскажу об еще одном мощном видеоконтенте. Это видео-сторис. Не пропустите.